Привет, парни! Привет всему ЛД. Вот мы сегодня с вами и снова встретились в Екатеринбурге. Сегодня мы посмотрим, чем у нас занимается. Отлично, а Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий Кайлер. Кайлер. Привет. Че, как у вас впечатления после первого этапа? Впечатления только положительные. Все понравилось. Ну, не все, конечно, но было на самом деле весело, здорово. То есть есть на чем работать, к чему стремиться. Ну, движемся пока в этом направлении, надеюсь, что мы все-таки успеем до этапа две недели. Ну, будем, будем стараться, будем успевать, доделать всякие мелочи. А что не понравилось, Димка? Может, есть какие-то пожелания к организаторам? Ну, не понравилась э, организация первого дня по поводу тренировок, потому что когда мы выехали тренироваться, там, по-моему, было уже часа три, наверное. Нет, до этого мы просто не могли выпасть, потому что была непонятка с очереди, то одна очередь, то другая. То есть вот это вот как бы ну, крайне не понравилось. А очередь вот, кто-то выставлял или сами пилоты? Сначала была тупо живая очередь, мы как бы mm -hmm. сказали, ну, все стоят, все, мы в очереди, мы говорим за вами, мы приезжаем, как бы съездили на заправку, потому что очередь была большая. Сезли на заправку, приезжаем, нам говорят, а очередь уже не такая, очередь уже по списку, и мы там последние в списке. То есть пока это все дошло, там уже начались парные. В итоге, как бы одиночку, допустим, я вот проехал один круг, у меня сорвала пайп и все, я больше не откатал то есть потом мы катали парные как бы так как машина как бы, ну грубо говоря, только отстроена толком неприятно. ну для меня это было мало mm -hmm. вот. ну это наверное уже разбирательство среди пилотов и наверное mm -hmm. все таки говорит о том, что надо больше уважения друг другу уделять, да? ну я думаю, что это больше даже к организаторам потому что им нужно было либо сразу сказать, что ребят, живая очередь никаких списков, ничего mm -hmm. а то половина дня прошло так народ там, ну успел откататься, половину дня проходит по-другому, как бы, ну, то есть тоже как-то неправильно, нужно было сразу единую концепцию. Я думаю, организаторы это все учтут. Ты что, Димка можешь сказать по этому поводу? Все было круто. Очень понравились машины участников. Понравилось то, что большинство машин все-таки на GZ, на турбовых. Вы же сами первый раз, да, приехали, вообще пробовали себя в этом, ну, в этой я, стезе? я, да, я первый раз поехал, как бы по городу я много катаял до этого, но на этап все участвую, поехал первый раз. А ты, Дим? Я, в принципе, четвертый раз, получается, приехал на этап. А, вот так? Да, но первые разы были это в одиннадцатом году и еще на 3S Turbo. то есть, в принципе, сейчас это абсолютно другая машина, то есть, а -а -а. ну, несравнимо. Знаю, что у тебя свап затянулся на очень долгое время, ну, да? Где-то год. Ну, чуть, чуть меньше года, но почти год, в принципе, затянулся свап. А ты как шел к этому и пришел все-таки? Начинал я вообще с классики. У меня была семерка. Ты на ней поливал, да? Ну да, по зиме. Летом-то от нее ждать вообще нечего просто. Потом появился Марк. Сначала двухметровый, атмосферный. Потом он продал, купил сгоревшую машину марка 90 с люком после пожара. Сразу был установлен туда мотор 1GZ GTE. Долго устанавливал? Ну, устанавливал... То да нет, долго. Вообще установка мотора это не слишком долгое занятие. Нет, два, три. Ну, полностью там, от начала сборки и до того состояния при котором машина может дубасить. Сколько у тебя времени прошло? Две недели. Две недели. Отлично. На следующие этапы собираетесь? Вот скоро второй этап. Как вы? Димон, я знаю, что ты раздел машину, ну, снял бампера с нее Что думаешь по этому поводу? Как так получилось? Получилось, я думаю, что красиво и эффектно. Бампер поставим на место, никуда он не денется, стяжки решают. Вот. чтобы если что он снимался легче спрыгивал, да? да, да, да вот. ко второму этапу поедем пока непонятно, автовозом или своим ходом это уже будет ближе известный к этапу вот. но ехать едем в любом случае то есть вариантов у нас других нет какие-то работы сейчас проводите над машиной? доработки, доделки, переделки? Ну, в данный момент э, то, что было сделано, я переварил пайпы, чтобы там ничего не задевало чтобы это все выглядело более-менее красиво Уменьшил количество соединений силиконовых, то есть их совсем мало сейчас осталось, то есть по минимуму просто. Вот, варил последнюю точку, четвертую точку крепления для четырехточных ремней, потому mm -hmm. что на первом этапе она у меня, одна точка была прикреплена к сиденью. Это на самом деле штатное место крепления, но техкому не понравилось. Yeah, ну, пропустили, то есть все, все рекомендации от техкомов да, устраняете, делаете? Вот. В данный момент как бы надо обратно собрать салон, все это дело привести в божеский вид как поживает Димка твое крыло которое ты подмял ну крыло вывод да? крыло как новое выправили еще на этапе легким движением ноги бампера на слава богу так не отлетает как на астезии. они очень крепко сидят потому что прикручены не на пластиковые пестончики а на нормальные болты то есть у тебя такой да там... Не как у всех парней, все на стяжках, у тебя все на болтах, ну, все по фэншую. Не, на болтах у меня только задний бампер. Задний бампер абсолютно весь на стяжке и из стяжек, я бы так сказал, после первого этапа. Ну, машины парней, мы сейчас выйдем, посмотрим, в каком они состоянии. Где ваш третий? Вы же обозвали себя командой, да, назвались, как называется? DDM Custom. То есть вы весь сезон будете продолжать участвовать не только в личном, но и в командном, да? Молодцы. Максим сейчас как бы ну, дела там, день рождения у любимой девушки, поэтому пока не может, но обещался, что он заедет обязательно, по поможет. Угу. Сейчас ты чем занимаешься вообще? В Почему? данный момент ну, у, у каждого своя задача. У Димона задача доделать Лексуса, у нас задача с Ленькой Прибраться а, все-таки, хлам, да, а он сидит, он интервью дает, да <свят> <Вот>. <свят> прибраться все-таки в гараже, вывести лишний хлам, которого на самом деле накопилось очень много, ну как лишний хлам, много запчастей, контрактных, то есть, которые, ну, по факту, в принципе, они не востребованы, отвезем в другой гараж, пускай лежат, чтоб места не занимали, угу. вот. ну, работы так, ну, целый день по приборке, понятно. Что-то хотите передать там участникам, не знаю, организаторам, какие-то пожелания на Челябинский этап может у вас есть? Ну, хочу пожелать организаторам, чтобы сделали все красиво, в принципе, как и в Тюмени, чтобы это было все-таки шоу, чтобы пришло очень много народу. А участникам хочу пожелать, чтобы у кого что, что недоделано все успели доделаться и показали красивое зрелище и дали угла. Ну, чего, в принципе, думаю, ну, что и они вы вам вы желают. Да. Что еще хотелось бы рассказать, сказать. Может, какие-то, я не знаю, там, предложения есть, пожелания. Пожелания вот, там, Все вроде в принципе сказали. Вообще, что-нибудь пизданите. Я даже не знаю, что сказать на самом деле. Ну. Кстати, кто кто в каком, где остался в топе, либо дошел до топа, не дошел до топа? Ну, Макс попал в топ-8. То есть по факту у него вроде седьмое место в общем зачете. А Макс вообще первый раз? Нет. Нет? А, Макс второй раз, в есть... принципе, катал. То есть первый mm -hmm. раз он катал точно так же в единственном году. И это был последний там в Тюмени. В uh -huh. тоже Алде. Катал он точно так же на тресе. Вот, единственное, что на два GZ и Максим Макс собрался еще в двенадцатом году летом mm -hmm. то есть в принципе откатал машину он гораздо больше чем я mm -hmm. вот, поэтому в принципе чуть больше прокачал скилл ну, в принципе, дрифт как на велосипеде ездить не забудешь, но, как все равно машина другая и надо, грубо говоря, можно сказать, учиться заново. Дрифтер 81-го левела, да? Да, да, да. учиться нужно заново, потому что, меняя настройки чего-то, как бы, нужно привыкать абсолютно заново. То есть, понятно, что, как бы, концепция не меняется, но поведение машины абсолютно другое. Вы же наверняка наблюдали за гонкой. Что такое самое красочное вам? Запомнилось, увиделась, я не знаю, авария какая-нибудь, может еще что-то. Может там, кто, по, по вашему мнению, там больше всех надымил, кто больше всех дал угла. Ну. Но... Да, вот Не знаю, как у других там мнений, да, но мне вот как бы на самом деле очень сильно понравился, как катал Екатеринбург. То есть почти практически у всех был там кис за покрышки. То есть как бы. все давали угла, да. То есть как бы. Да. в остальных как бы это было как-то меньше, то есть может то, что и меньше болельщиков, как бы, ну, болели там за других, вот, но на самом деле все пилоты откатали очень красиво, то есть, ну, все-все ребята молодцы, как бы, ну, это монстры. Ну, из столкновение понравилось, когда Беха запилила Фокина на колесо, да, и было. кто это все-таки был? Это был Кайгородов или это был Кайгородов, да, был? Это тот самый Кайгородов, который вроде не допускает ошибок. Да, да, да, да, да. А из-за чего, как вы думаете? То есть это Фокин подставился или, или там Серега разогнался? С Фокином я разговаривал по этому поводу. Он говорит, я вроде ничего не делал, просто Кейгорода. Просто но ехал, на большей да? В скорости зашел, маленько не Понятно. успел. Ну, с Фокином мы еще отдельно поговорим на эту тему. Так что думаю, он даст свой комментарий по этому поводу. Как? Что-то хоть там болельщикам что-то пожелать, может быть, пригласить их на новый этап, который пройдет в Челябинске 22-23 числа. Ведь все равно вам приятно, когда вас поддерживают там целый автовоз людей, да, вообще сами ожидали, что будет столько поддержки. Не не, мы, честно не ожидали. Вы спокой... просто приехали на этом автовозе. Я хочу сказать выразить вообще огромное спасибо всем болельщикам, которые за нас болели, кричали, орали. То есть это действительно, ну, оно поддерживает. То есть вот ты едешь и ты понимаешь, что ты не просто как бы катаешь для себя, а ты еще катаешь для людей, которые приехали на это посмотреть. Что это реально нужно, нужно проехать хорошо. То есть некая такая ответственность, да? Да. да то есть вот возникает такое чувство, что ты должен проехать красиво. Mm -hmm. то есть должен. Вот, и всем реально огромное спасибо. Приглашаю всех-всех вот болельщиков на следующий этап, который пройдет в Челябинске. Я надеюсь, что будет еще больше народу, еще будет громче кричать, болеть. Ну Да, до да, с... да, Челябы, до 190 км. Почти рядом, можно сказать, как березу съездить. Всем спасибо, всем организаторам, всем болельщикам, всем, всем пилотам, кто за нас болел. Всем, всем огромное спасибо. Всем спасибо, всех ждем на втором этапе УГ. Спасибо зрителям за то, что они остаются с нами. Продолжайте смотреть наши видеоблоги, которые будут выкладываться на YouTube на канале Питбуля.